Всем привет, меня зовут Ваня, и сегодня я расскажу вам о том, Это легкие кроссовки, потому что ходить вам придется очень много, потому что здесь неудобные для проходных дорожки, если вы собираетесь в центре, то ходить вам придется слишком много по разным практическим местам, вот, И возьмите удобные кроссовки, чтобы ваши ноги не уставали. Дальше. Если у вас есть права на машину, я рекомендую вам снять какую-нибудь машину. Это здесь стоит не так уж и дорого. Вот, на 12 или на 24 часа это стоит совсем недорого. Так что возьмите с собой ваши права обязательно. Они вам пригодятся, потому что передвигаться здесь, как я уже сказал, неудобно. В некоторых местах нет абсолютно пешеходных дорожек, даже в большинстве мест их нет. Вот. Дальше вам э, нужно взять какие-нибудь купальники или плавки Потому что если вы приедете сюда, грех не поехать на ланкаве, Где можно отдохнуть и нормально искупаться Где дешевый алкоголь и дешевое абсолютно все вот. Там же я и рекомендую вам остановиться, чтобы ну, каждый день у вас был доступ к морю и дешевому дешевый алкоголь, дешевая еда, все абсолютно дешевое. Там, здесь, в месте, где я живу, я живу в столице, вот здесь это все, как бы, дорогое. Я живу на острове Пенанг. Вот, в Малайзии есть, как бы, два основных острова, это Пенанг и Ланкави Вот, если вы хотите, как бы, постоянно купаться, и просто хорошо провести время, постоянно выпивать, то вам на ланкаве. Если вы хотите посмотреть много достопримечательностей, посетить скайбары или же посмотреть на город с высоты, погулять среди небоскребов, то вам на Пенанг в КЛС. Дальше я скажу вам, чего стоит делать и чего не стоит. Во-первых, не стоит покупать все, что вы видите, и все, что вам нравится. Вот. Как бы это странно ни звучало, сейчас объясню. Почему этого не стоит делать? Потому что очень много вещей, которые здесь продаются, они абсолютно непригодны к употреблению, особенно если это китайская какая-то еда. Вот. Просто вам понравились, допустим, в супермаркете какие-то чебуреки маленькие для микроволновки или там пожарить на сковородке, лучше этого не делать, потому что это 100% будет гадость, которую вы просто выкинете и зря потратите свои деньги. Покупайте только проверенные продукты. Никто не мешает вам экспериментировать, но будьте готовы к тому, что все ваши деньги улетят просто в никуда. Следующее, чего не стоит покупать здесь, это алкоголь в большинстве мест, потому что он здесь нереально дорогой. К примеру, бутылка Джек Дэниелса, пересчете на рубли будет стоить где-то 4 тысячи рублей вот но по крайней мере в некоторых местах она столько и стоит алкоголь здесь очень дорогой но с дешевым алкоголем вам нужно на Ланкаве. алкоголь стоит 2 раза дешевле чем в россии к примеру следующее не нужно есть в каждом кафе, которое вам понравится, абсолютно любую еду. Ну, вот э, здесь очень много уличных кафешек, и если вы хотите попробовать на настоящую малойскую кухню, я вам лично рекомендую попробовать карри, потому что это очень вкусно. Карри, рис и курицу. Вот. Все остальное это уже на ваше усмотрение. Вам нужно это все понюхать и решить, как бы пригодно это для вас или не очень привыкайте к тому, что здесь нет мяса, а если есть, то очень дорогое и некачественное то есть, чтобы купить допустим говядину и упаси боже свинину, вам придется отвалить приличную сумму за это чем воняет понятно дальше, здесь вам стоит купить различные снеки которые в россии продаются мало где или вообще нигде ну допустим киткат со вкусом зеленого чая или же лейс с лимоном или лаймом но я вас предупрежу это гадость редкостная и не стоит тратить на это деньги но если вам интересно это попробовать то попробуйте очень много раз различных снеков которые в россии не продаются также, если вы не любите острое или не, даже не переносите его абсолютно, то не стоит покупать здесь большинство еды, потому что большинство еды здесь просто нереально острое. В Макдональдсе даже или в киевсе везде спрашиваете, это блюдо острое или нет, вот, чтобы не опростувалось. Потому что если вы не, не дай бог, не любите остро и зайдете в кафе и наберете там все, что вам нравится, то земля вам, как говорится, стекловатой. Это не, не очень для вас будет. Не, не очень хорошо закончится потом в туалете для вас. Вот. Будьте к этому готовы. Также, если вы идете в магазин, будьте готовы отложить за это приличную сумму. Вот, никогда не выходите из дома без зонтика. И э, следующее, что вам не стоит делать, это покупать дурян. Здесь его продают ну, практически все. Но очень много людей продают дуриан. Э, что такое дуриан? Это такой тропический фрукт, который. Неприятно, очень пахнет, очень резко и неприятно, и очень сильный у него запах, вот, поэтому не стоит его покупать, потому что, и, нет, окей, вы можете его купить, но съесть его нужно сразу на улице, ни в коем случае не приносите целую дуриан домой и не разрезайте его, потому что вы потом не избавитесь от запаха в вашем гостиничном номере или же в апартаментах, которые вы снимаете. Этот запах еще долго будет преследовать вас. Вот. Если вы хотите все-таки попробовать дуриан, он продается на одной из улиц в центре города. Называется она Джалан-Алор. Там продается не только дуриан, там продается много разных тропических фруктов и много разных э, блюд, которые вы нигде больше не попробуете. Вот. Так что я рекомендую вам посетить эту улицу. Там продаются и морепродукты, и абсолютно все, что вам захочется. Также, если вы не ценитель китайской кухни, не стоит к ней... Как сказать? Не стоит ее начинать ее ценить, потому что лично для меня китайская кухня просто неприемлема. В большинстве мест том-ям просто отвратителен. Том-ям это суп из из сладкой картошки. Вот. И он просто невозможно невкусный. Вот. Я как-то попробовал, и мне не понравилось. Вот. И лапшу быстрого приготовления со вкусом том ямы я вам крайне не рекомендую покупать. Вы не сможете это есть. Вот. И лапшу, которая помечена пометкой spicy, тоже не стоит покупать. Если вы не любитель острого. А если любитель, то готовьтесь к острым ощущениям. Следующее. Не стоит трогать людей за голову. Даже случайно постарайтесь избегать этого. Потому что здесь, в Малайзии, голова является священным в человеке. И если вы потрогаете, ее на вас вполне могут даже подать в суд. Вот. Ну, если человек слишком претензиозный. А... Не выходите из дома без пауэрбанка, потому что здесь вы можете с легкостью заблудиться или же просто не рассчитать свое время и вернуться домой позже, чем вы планировали. Поэтому всегда берите с собой портативную зарядку, потому что здесь вы просто теряете счет времени. Также рекомендация от меня лично всегда смотрите здесь на цены. Потому что если вы этого не будете делать, то вы просадите очень много денег. Расскажу пример. Мы с моим другом как-то зашли в самый крупный здесь торговый центр, называется он Суреки ЛСС. И мы оба любим малайскую кухню, а именно карри. Вот. Мы взяли рис, карри, и там продавались раки, крабы, лобстеры, в общем... Морские гады. И я взял себе одного рака и не посмотрел на цену, к сожалению. И мой друг взял себе краба и рака, и не посмотрели на цену. И в итоге у меня вышло где-то 30 ринггит, а у него все 80. Чтобы вы понимали, один ринггит стоит 15 рублей. То есть вышло прилично. Очень прилично. У меня вышло 450 рублей за тарелку. Ничего. Просто вот, ну, это, это вообще, это ноль. Как бы И у него вышло 70 ринггит, это около тысячи рублей, чуть больше тысячи рублей. Это тоже фигня, это, ну, пустышка. Этим не, не наелись и просто остались злые и разоренные. Так что морепродукты здесь очень дорогие, что удивительно. Я разговаривал с одним таксистом и спрашивал у него, почему так, и он мне сказал, что не знает. И никто не понимает, почему морепродукты дорогие, если мы живем на острове. Вот. Ну, я думаю, это все. Будьте осторожны, всегда смотрите на цены. И если вы идете куда-то ночью, то ходите по оживленным людным улицам, потому что закрепилось за малайцами и за приезжими такая слава что они подъезжают к вам на мотоциклах и просто воруют ваши вещи угрожая вам расправой особенно если вы туристы они это видят так что будьте осторожны ну вот собственно и все помните что непогода может настичь вас в любой момент вот и собственно все в следующем видео я Порекомендую вам некоторые места, куда здесь можно сходить и не прогадать. Все, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что уделили мне время. Пока.